Не, я не за этих, но ну, и не за этих. Дилемма. Народ, кто всем нам жить не дает, кто нас чуть не уморил Опаснее, чем динамит, ужаснее, чем ковид, страшнее любых чикатил Кому секи, ой, иначе даже по еще чуть-чуть и всех на страх зеки, нет покоя с давних пор, здесь не муки и дадим отпор всех проблем в России вы брали себе в посиле, погасить тупые потеки нам мешают Сред Ты всех проблем в России вы брали себе в силе за врети и пропагать. Слух, что в думе самой Там каждый третий такой И тот давно не секрет И в шоке несколько мы Заклинило нам мы Как нам понять тот запрет Через жопу Все делать могут только власть жопу! У них для этого все снасть Жопу Дубинка и наручники А ты владеть ей больше не буди всех проблем в России Вы врали себе по силе Погасить долг ипотеки Нам решают комосеки Среди всех проблем в России, Выбрали, Себе по силе, Запретив ей пропаганду. Монетизация отсутствует. Работа канала Дед Архимед» возможна только при вашей поддержке. Реквизиты для выражения благодарности в описании. Большое спасибо!